Приветствую вас в третьей части по вязанию шапочки. Итак, у нас основка готова, ушки готовы. И сейчас я вам предлагаю, вот я уже спрятала вот этот вот кончик, который у нас был сзади, спрятать его между вот этими вот косичками, между петелечками. Почему так? Потому что если вы его закрепите где-то здесь, его будет видно. А сейчас мы будем делать обвязывание по всему краю шапочки то есть по ушкам по сзади спереди в общем и так далее для того чтобы как бы шапочка имела законченный вид и уже тогда крепить наши шнурочки обвязывать я буду обычными столбиками без накида но крепить ниточку я буду где-то здесь вот перед ушком то есть не сзади ровно по а для того чтобы у нас был здесь такой вот красивый краешек и креплю ниточку вот здесь, вот где-то перед ушком, буквально за петелечкой одной вот так вот. И начинаю, куда это возможно, в принципе, провязывать столбики без накида. То есть постепенно за, как сказать, в общем, завязывая вот этот вот краешек. Ложу его на вязание и постепенно... Вот, если у вас тоже вот здесь вот такая вот э, дырочка небольшая, то я вам предлагаю взять чуть-чуть ниже провязать столбик. Ну, то есть, чтобы, в принципе, ее как бы не выделять, а наоборот спрятать. И продолжаете по кругу. Вот так вот обвязывать столбиками без накида. Полностью, полностью, вот где это, в принципе, возможно, вот где вы видите, что помещается вот так вот крючочек и вот вот такими вот столбичками начинаете обвязывать и заканчиваете обвязывание где начинали вот здесь вот то есть сначала вы обвяжите здесь вот ушка затем по столбикам в каждый столбик обвяжите вот здесь вот каждую петельку провяжите по столбику здесь также продолжите обвязывать столбиками где вот в принципе вот здесь вот вмещается то есть вот они наши вот дырочки такие вот небольшие но ну, их видно как вы видите вот в них провязываете по столбику без накида вот дообвязывали основу шапочки там где я вам говорила вот у нас получился в принципе довольно таки ровный край и сзади и спереди получился идеальным. И ушки, смотрите, вот обвязали мы. Теперь э, сделали соединительный столбик. И вот эту ниточку мы можем отрезать. Отрезайте не слишком коротко, для того, чтобы потом было вам удобно этот кончик заправить. И когда заправите кончик, можно приступить. Э, я уберу потом с выключенной камерой можно приступить к привязыванию вот этих вот э, жгутиков. Жгутики, как сделать вот эти вот шнурочки, вы можете посмотреть в моих видеоуроках. Я сейчас на них не заостряла внимание И приблизительно вот здесь вот где-то посерединке снизу возьмите вот так вот, где-нибудь крючок. Жгутики, как я вам показывала э, на видео, вот здесь вот, смотрите, Сделали петелечку, за нее зацепили, вот так вот вытянули на лицевую сторону, а теперь вот так вот берете, продеваете как петелечкой, вот так вот смотрите, продели петелечку, а теперь в петелечку продеваете сам жгутик и хорошо закрепляете, то есть вот так вот затягиваете, все. Жгутик мы прицепили. Теперь разворачиваем на другую сторону. И тоже вводим крючок вот так вот где-то посерединке. Находим петелечку от жгутика нашего здесь. вот Продеваете снова эту петелечку. И тоже вот так вот закрепляете. Жгутик просовываете в петелечку. И хорошо-хорошо закрепляете вот так вот. Затягиваете, и вторую веревочку нашу, завязочку, мы тоже присоединили. Вот основа шапочки готова до конца. Теперь нам осталось связать украшение на нашу шапочку. Мы сейчас будем провязывать горбики или рожки нашего дракончика. Берем ниточку основного цвета и крючок, который у нас побольше. Делаем кольцо лигуруми, закрепляем и в него набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем наше колечко, придерживаем последнюю петельку. И теперь мы будем делать прибавочки. Мы будем делать прибавочки не в каждом ряду, а через ряд. То есть сейчас мы набрали 6 столбиков. Будем делать прибавочки, значит. Будем чередовать так. Столбик без накида во вторую прибавочка. Столбик без накида во вторую прибавочка. И так 3 раза. Первый раз. Затем прибавочка. 2 столбика без накида. Второй раз. И последний, третий раз столбик без накида. И шестую петелечку, два столбика без накида, прибавочку. Мы набрали колечко из 6 столбиков, прибавили 3, у нас 9 столбиков без накида. Теперь каждую петелечку провязываем по столбику без накида. Итак, 9 раз. 3, 4, 5, 6. 7, 8, и последний раз 9. Теперь мы снова будем делать 3 прибавочки. Но чередовать будем столбики без накида 2, затем прибавочка в 3. Итак, первый, второй столбик, третий делаем прибавочку, 2 столбика без накида. Итак, 3 раза. Первый раз, затем далее Первый столбик, второй столбик, прибавочка, Два столбика без накида, наша прибавочка вторая. И третий раз. Столбик первый, столбик второй, прибавочка. Сделали снова три прибавочки, 9 плюс 3, 12 столбиков в конце ряда. Далее провяжем 12 столбиков без изменения в каждой. В каждую петельку по столбику. 12 раз. 3. Далее в следующий столбик. 4. Далее в следующий. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И 12 делали 12 столбиков теперь снова делаем прибавление но чередуем так 3 столбика без накида в каждую петелечку по столбику и в четвертую петелечку 2 столбика без накида то лишь при бабочка и так первый столбик без накида второй столбик без накида 3 а в четвертую при бабочку и последний раз. Так нужно сделать три раза. И я делаю уже третий раз. Один, второй столбик, третий и последняя прибавочка. В конце этого ряда у вас 15 столбиков. В следующем ряду 15 столбиков, это у нас уже получается седьмой ряд, да, если не ошибаюсь и 15 столбиков провязываем в каждую петельку по столбику 1 2 3 14 и 15 провязали без изменения и снова делаем прибавление но теперь чередуем 4 столбика без накида 5 делаем прибавление 1 2 3 и 4 пятую делаем прибавочку 2 столбика без накида в одну петлю и так снова 3 раза. 1, 2, 3, 4, 5 прибавочка, 2 столбика без накида. Это второй раз. И третий раз. 1 столбик, второй, третий и четвертый. Снова делаем прибавление. И теперь у нас получается 15 плюс 3, 18 столбиков. Так и провяжем их. Девятый ряд провязываем 18 столбиков, то есть каждый столбик по столбику. 3, 4, 5, 6, 17 и 18. Снова провязали без убавления и делаем очередные 3 прибавки в ряду. Но чередуем так, 5 столбиков без накида, 6 делаем прибавочка. 3, 4, 5. Шестое прибавление – это первое прибавление. Затем снова 1, 2, 3, 4, 5. Шестое прибавление – это второе. И снова 1, 2, 3, 4, 5. И последнее прибавление – шестое прибавление келечку провязали у нас в конце ряда 20 э, 21 столбик без накида провязан теперь следующий ряд провязываем так 1 столбик без накида 2 столбик без накида и в 3 делаем соединительный столбик вытягиваем ниточку и обрезаем сантиметров где-то 20 оставив для пришивания и вот как вы видите у нас один горбик из четырех готов таких Горбиком нам нужно сделать 4 штучки. После того, как мы провязали 4 наши вот такие вот э, рожика горбика, мы продолжаем вязать глазки. Для этого нам понадобится белая ниточка. Так как она у меня тоньше почти в два раза, чем основная ниточка, то я взяла крючок потоньше. Для этого делаю кольцо на буруми и соединяем. Затем в него набираю 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю крючок и петельку, стягиваю колечко. Второй ряд я буду делать в каждую петельку по прибавке, то есть по 2 столбика без накида в каждую петельку первую прибавку сделала затем вторую прибавку третью по два столбика провязываем в каждую петельку четвертую пятую и шестую у меня в конце ряда 12 столбиков без накида в третьем ряду снова делаем 6 прибавлений, мы чередуем столбик без накида во вторую прибавление, 2 столбика без накида, снова столбик без накида, прибавление, 2 столбика без накида, и так 6 раз. Столбик, прибавление, третий раз, столбик, прибавление, четвертый раз, Столбик, прибавление, пятый раз. И последний раз, столбик и прибавление, шестой раз. Для того, чтобы вот так не считать, и вам было удобно делать прибавление, я вам предлагаю взять ниточку либо белого цвета, либо другого цвета, если хотите, чтобы вам было более видно. Я, я взяла белого цвета. И теперь будем делать прибавление снова в каждом ряду, по 6 прибавлений будем делать. Но для того, чтобы вам не считать, как бы сколько у вас петелек, я вам предлагаю вот все-таки отметить начало ряда. Итак, в следующем ряду я буду чередовать 2 столбика уже в каждую петельку по столбику и в третью делать прибавление. И так тоже будет у нас 6 раз. Но для того, чтобы вам не считать, вы просто от отметочки считаете 2 столбика без накида, в третью делаете прибавление Снова Первый столбик, второй столбик, третий столбик, делаем два столбика без накида. И вам так будет проще, вы до отметочки дойдете и поймете, что у вас начинается следующий ряд. А пока вяжите вот до отметочки столбик без накида, столбик без накида, прибавление, столбик без накида, столбик без накида, прибавление. И вот снова столбик без накида, первый, второй, прибавление. Столбик, столбик и прибавление. Вот, как вы видите, я снова дошла до отметочки. И мне не нужно считать. Отмечаете начало ряда. И теперь мы чередуем 3 столбика без накида. В 4 делаем прибавление. 1, 2, 3. четвертый 4 провязываем 2 столбика без накида. Снова 1, Второй, третий столбик, четвертый прибавление. И так до конца ряда провязываем. Дошли до конца ряда, отметили снова начало ряда, поставили нашу ниточку. И просчитываем 4 столбика без накида, пятую делаем прибавочку. 3, 4, пятую делаем 2 столбика без накида в одну петельку. Снова 1, 2, 3, 4, Пятую делаем прибавление. Итак, чередуем до конца ряда 4 столбика прибавка. Снова дошли до конца ряда, отметили начало ряда и чередуем 5 столбиков без накида, в шестой делаем прибавление. 5 столбиков без накида, в шестой прибавление. Итак, 3 столбик, 4, 5. А теперь прибавление. 2 столбика без накида в 6 петельку. Это у нас. Седьмой ряд. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6 провязываем, 2 столбика без накида. И так до конца ряда. Восьмой ряд снова провязываем, э, отмечаем начало ряда и провязываем 6 столбиков без накида. И в седьмой делаем прибавление. Итак, четвертый столбик, пятый. Шестой провязали. В седьмой делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. В седьмой делаем 2 столбика без накида. И так до конца ряда провязываем. Следующий девятый ряд будем чередовать так. 7 столбиков без накида и снова делать прибавление. 8 столбик провязывать 2 столбика без накида. так 1, 2 столбик, 4, 3, 4, 5, 6, 7 столбик. И 8 делаем 2 столбика без накида в одну петелечку. И снова 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 и 8 делаем прибавление. И так до конца ряда. Довязав 9 вот этот ряд с прибавлением, 10 просто провяжем наши 54 столбика без накида по кругу в каждую петельку по столбику. И на этом остановим наше вязание глазика. Довязали 10 ряд. Затем провязываем один столбик без накида и делаем во второй соединительный столбик. Теперь обрезаем снова ниточку, но так, чтобы оставить для пришивания. Сантиметров там 15-20. Вытаскиваем вот это наш кончик ниточки, он нам уже не нужен. И вот обрезаем ниточку. Вытягиваем петельку. И немножечко вот здесь вот я вам советую продеть... С помощью крючка вот так вот во вовнутрь э, вот этого вот получается косичку. И если у вас тоже, как у меня, вот немножечко закруглено, вот если вы заметите, то я вам советую положить э, под какой-нибудь кресик Допустим, под толстенький блокнотик, либо под чашку обычную чистую. Вот так вот, чтобы немножечко выровнялось и вам легче потом было пришивать. В таких основки глазка нам нужно снова два штучки. Две основки готовы, ложим их под песик и приступаем к провязыванию нашего, так сказать, самого глазика. В общем, берем черную ниточку. Она у меня такого же размера, как и белая. Поэтому я беру тот же маленький крючок. Делаю кольцо мигруми, закрепляю, и в него набираю снова 6 столбиков без накида: первый столбик, второй третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаю петельку, втягиваю колечко. Теперь во втором ряду я буду делать каждую петельку прибавлением. То есть провязывать по 2 столбика без накида в каждую петлю. Итак, первая петля 2 столбика, вторая петля 2 столбика, Третья петля, 2 столбика. Четвертая. Снова прибавление. Пятое прибавление. И последнее прибавление в шестую. У нас получилось 12 столбиков без накида. Третий ряд мы снова сделаем прибавление, чередуя столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление. И так тоже 6 раз. Первый раз снова столбик прибавления, второй раз. Столбик прибавления третий раз. Столбик прибавления четвертый раз. Столбик прибавления пятый раз. И последний раз столбик и прибавление. У нас получилось в конце ряда 18 столбиков без накида. И четвертый ряд. Снова сделаем прибавление, но чередуя два столбика без накида. Третье делаем прибавление. Это первый раз. Снова первый столбик, второй столбик. Прибавление. В третий делаем это второй раз. Столбик, столбик. Прибавление, столбик, столбик, прибавление. И так всего делаем 6 раз. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Довязали до конца ряда прибавления И в начале ряда делаем соединительный столбик. Вытягиваем снова ниточку. Обрезаем, оставляя для пришивания. Вот. Сделали соединение и снова вот здесь вот в нашей косичке делаем, вот так вот вытянем нашу ниточку, соединив колечко. И сзади снова закрепляем наши вот эти вот ниточки, чтобы ничего не торчало. Таких глазиков вам снова нужно сделать два штучки. Наши глазики готовы и нам осталось лишь только сделать блики в наших глазиках. Такие вот сделаем два маленьких беленьких еще кружочка. По диаметру они будут меньше, чем вот эти черненькие. Берем белый цвет. И снова сделаем наше любимое кольцо амигуруми. Закрепляем его. И в него набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, второй, третий, четвертый. Пятый и шестой стягиваем наше колечко, придерживаем петельку на крючке. Второй ряд сделаем в каждую петельку по прибавлению, то есть провяжем в каждую петельку по 2 столбика без накида. Первая петелька, затем первый столбик, второй столбик во вторую петельку, первый столбик, второй, третью петельку, первый столбик, второй четвертую петельку первый столбик, второй, пятую петелечку и последнюю шестую петелечку два столбика. Затем делаем соединительный столбик в первую петлю и вытягиваем ниточку. Вот наш блик готов. То есть у нас глаз будет состоять из вот таких деталей. Мы сделали первый кружочек, в него ложим второй кружочек и в него ложим третий. Вот у нас получился глазик. Всего делайте по вот, две детальки каждого, э, так сказать, блик, глазок и основа глаза. И вот, после того, как все детальки мы сделали, я еще вырезала небольшой кусочек ветра в виде вот такого вот небольшого язычка. Вот такой вот, как кружочек немножечко с вырезом. То есть вот у меня будет ротик такой вот, и к нему будет Язычок. Вот так вот. Теперь, вот как глазки я выложила, так я их и буду пришивать. Смотрите, берете шапочку. Вот у вас передняя часть, вот задняя. Слаживаете вот так вот ее пополам. И здесь вот, начиная от макушки, вот эти кольцо амигуруми мы делали, до конца серединки, вот таким вот образом, Буду пришивать свои горбики. То есть поочередно. 4 штучки. Начиная вот здесь вот с макушки. И вот я вам сейчас так приблизительно положу, покажу. Вот так вот. Вот, вот так я буду пришивать своего дракончика. И лишь после того, как вышью, о, пришью горбики, вот я пришью... Вот здесь вот ласки глаз, вот свои вот так вот. И буду вышивать ротик, бровки. И только после этого уже буду потом декорировать язычком. Вот так вот. Если при пришивании вам покажется, вот что у вас вот эти вот рожки, так сказать, не очень стоят, в общем, у меня, в принципе, ниточка толстенькая и позволяла, чтобы они были такие вот стоячие. Если же у вас они гнутся из-за того, что у вас там потоньше ниточка, либо еще какие-то причины, то, если хотите, можете немножечко вот сюда положить наполнителя, совсем немного. Только не ложите вату, потому что при стирке у вас собьется она и будет, ну, очень плохо потом, как говорится, шапочка не очень будет, ну, в общем, вата будет лезть. Если есть какой-либо там холопайбер или там синтепух и так далее. В общем, если хотите. Но, в принципе, пришивайте немножечко не с ужинами, вот таким вот э, образом, а немножечко вот как бы раскрытые. То есть вот так вот пришивайте. Вот, чтобы они у вас вид имели такого вот рога. Вот, вот так вот. Вот я пришила рожки горбике нашему э, дракончику и теперь приступаю к пришиванию глазок. Пришивать глазки советую вам против часовой стрелки чтобы э, вот эти вот ваши швы так сказать наметочные ложились по краям косички вот я пришила глазки и приступаю к вышиванию ротика бровей. Вот я все пришивала и вышила пришила язычок и у меня получился вот такой вот дракончик. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Все было понятно. Если что, задавайте вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!